Привет, молодые люди, меня зовут Шоки. И сегодня, наконец-то, я сыграл с лютым игроком С легендой Мажора Чемпионом Мажора, это Доси Сейчас он начал стримить, и я его заметил Я реально орал с того, что он делает Он очень забавный тип Он этого даже не понимает, но это просто Супер Смешно смотреть. В общем, молодые люди, э, сегодня вы видите, как мы с ним сыграли на Сабишоке некоторые режимы. Ну и плюс пошли катать матчмейкинг. Кстати, матчмейкинг с э, ютуберами, стримерами. Поэтому вы можете некоторые знать. Всем приятного просмотра. И не забудьте поставить гребаный лайк. Если на этом ролике набирается 30 тысяч лайков, то я... Я-я-я... Сейчас, я, я, сейчас придумаю. Подождите секунду. Я вбежал сейчас придумаю. Подождите. Я приеду к Доси и запишу интервью с ним э, в жизни. Как с Сиздом было и с Хоббитом. Это интересно. Я хочу на него посмотреть в реальной жизни. Один раз видел, он был, кстати, бухим, на Игрой мире, помнишь? <coughs> Такие вот дела. Ребят, реально, я к нему приеду, потому что мне интересно с ним пообщаться в реальной жизни. У него есть еще что, что спросить. Он победитель гребаного мажора с Евсом. Мне хочется узнать его мнение о том, почему команда распалась. Это классно. Идеи быстро придумываются, а все потому что ты поставил гребаный лайк. Наверное, из-за этого. Ребят, спасибо большое всем. Приятного просмотра. Let's go. Дося. Да, hello. Умеешь носкопить? Носкопить, но вчера пару раз получилось. Ну тогда я тебя приглашаю прямо сейчас. На игру. Только носкопами погнали. Все, давай, у тебя, у тебя есть ровно минута. Таймер пошел, ты должен всего 10 киллов с носкопа. Погнали. Да ладно. Что это сейчас было? Это я. Да, это... Денис. В ногу попал! Ты играл когда-нибудь в команде за ОП? Ну, в жизни вообще? Нет. Ну, прям ролью. Нет, никогда не играл. А ты саппорт в команде всегда был? <связывая> да. Всегда вставал в позицию, где никто не вставал. <связывая> Минута закончилась или нет еще? Давай еще на всякие 15 секунд. Ой, то есть, давай сделаем так. Короче, дается ровно 30 секунд. должен больше больше всего... Короче, кто больше фрагов сделает? Готов? Готов, да. Давай э, в 9:00 заканчивается время. Погнали, все, игра пошла. 9:00 заканчивается. У меня 17 фрагов, у тебя 11. Погнали. Ты подводит. Ну, кажется, ты с автоимом играешь, нет? Автоим. Оу, это красиво бил. 16 секунд осталось. я в ноги попадаю это жесть 2 секунды все конец, конец. Вот. Так, 24 фрага и 15 то есть не я выиграл, Ты ну выиграл шо, да? как тебе этот режим не есть прикол же. разминаться тем кто аварий ну, Или... по-любому есть прикол Но начинаешь лучше чувствовать центр типа Сейчас поменяем режим, пойдем с тобой сыграем 1 на один. Мы с тобой уже играли, но сыграем сейчас уже на Собершоке Так, в общем, это режим, где ты просто... Смотрите, сейчас кину челлендж Дуэль Вот И сейчас прими ее, хорошо? Противник, досье Прими ее Все Сейчас я буду с тобой спавниться и убивать другую рыбу Нормально Ух ты Да, время, а время так да. у нас счет 5-4 прикольно сделано рецензия доси ребят все слышали заходите на сайбешок дуэли типа именно прям дуэль типа знаешь, не надо бегать типа тех дофига времени прицел уже стоит туда, куда надо. Ты по факту выходишь дуэлиться. Ой-ой-ой, хорошо. Время закончится. Да. М. Ай. Ой, ой, хорош. Ай! 12-11. Хорошо. Давай до 20 сыграем. Давай. Ох! Хм. Хорошо. Оху. Ох. Да ладно. А -а -а. Так, 18 фраг. Да как? Что? Что? Да <laughs> ну. Что это было? Смотри, так. Бах. Да, ну. Все, последний фраг у тебя остался. А, ты выиграл, все, все. Так, дуэли ты выиграл, окей, okay, wow. идем дальше ту умеешь ХНС играть? Ну, no, приблизительно знаешь, что это такое Окей, okay, погнали, в uh, поиграем okay. okay. Так, можно этот, мне нужно понять, где ты находишься, чтобы... Я по центру Это ты? А он прыгни Вот, я прыгнул на вообще центральное здание Ребят, центральное здание не трогайте, это, это мой Центральное здание, а, okay. все, так, вижу, а ты, ты прыгаешь где? Вот, видишь, я прыгаю сюда Да, вот я да. здесь Все, сейчас я тебя буду догонять, погнали Погнали это О, ты? Нет. Нет. Так ты режь остальных, типа. Не-не-не, нельзя. Я по правилам ХНС я не должен свичить. Ой, боже, я Давай за тобой сажу. А я живой пока. Да, свечить нельзя. Ребят, убейте Доси по-братски. Типа, каждый выбирает себе цель, типа, или как? Ну да, если ты гонишься за одним, ним, ты не должен больше на других отвлекаться. Так, доси, доси! Так, так, так, так, хочет обмануть. <связывая> <связывая> да, он хороший, он хороший, он хороший да. Так, теперь я за тобой, походу Давай, так, я, я тоже я, Вот где ты был тогда Вот я сейчас там Так, сейчас я лезу на здание Вот я Все, э, не убивай, второй чел, не убивай меня а, Все, сих до, до, вот, ты прыгаешь, все Давай, Готов? Давай, убегай, я за тобой, да. Давай, сейчас. А, сейчас Все, погнали <связывая> Это была изюйшая Это была самая легкая Да. Ой, хорошо. один Хорош что а, это не ты Это не я, я случайно А, вот, вижу тебя Походу, ты, да, за мной бежишь о, как я к тебе прибежал сам! <свят> <свят> я думал, ты за мной бежишь, а ты меня снизу ждешь. Да, вот ну, но вот это как раз таки нарушение правил, что я сделал. Затоб с другой, я перехватил тебя, это не считается. Я должен был за тобой гнаться а -а -а. именно. Да Все, твои... я скинул серу, погнали, погнали на ретейк. Давай. Так, форс против фэк. Сейчас у нас форс. на ешку. Ты оттуда убегаешь, что ли, все? Все. Чёрт, что ли? У тебя когда вырастут, я хочу стать от доси. Подгорел, подгорел. Ладно, полетели. Я матчмакинг играю. Слепую меня убил. Это матчмакинг, бро. Представь, что было на FPL, только здесь пожуще все. Нет, тут видишь, что они делают? Ого. Воу, молодец, дружище. Молодец, Это молодец. серьезная заявка вообще. Да, хорошо. Default State. Файрбокс. Убил файрбокс. Убили нет. в джангл, О, господи. Еще один джангл, бро. А, нет, коннектор Коннект. это был. Коннектор, справа. Поедал ему. Ласт бплеер, наверное. Лоу. Ты что, с ВК гоняешь? Облескаем. Можно 9 стоять. Кон, кон стоит. На искре. Убил его. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> То есть, тебя пригласили в FPL, когда он только открылся? Я не знаю. Ты вообще не знаешь, да, как там появился? Ну, я там был давно. Ну, Вашер, ВП, я точно там был. А это 12-й год, наверное. Молодые люди сейчас, Доси стримит, и на Твиче это очень забавно. Я вчера орал в голос. А я не, не, знаю, что я вы... не понимаю, с чего вы там орёте, на самом деле. А <свят> ты просто смотришь кидаешь смог, это уже свяжет. <свят> я понял. Короче, мне ничего не надо делать, просто сидеть и играть. Да, в этом и фишка. Если ты будешь э, переигрывать, то это все испортит. Ой, ой, как это вышло. Ещё сортались. Дефолт. Кичин no, uh, no. подходит. левый. Два джангл, Да. Well played guys, well played guys. No, no, no. Коробка, коннектор. Uh, то есть. Его oh. били. Дося, носкопы. Сегодня учили, носкоп. Так, носкоп, поехали. Мы сегодня играли носкоп Дэм, поэтому. Uh... <свист> а, да, больше не ты. бел. Сука. Not plenty, not plenty B. <свист> Ой, <красный свист> на платье, на планте Б. Ой-ой-ой, красный на Б. Ласт Б красный. Смотри. БАМ! Эй! Как так? А мне показалось, что я ему хедшот дал. Ну. No. Бывает. Бывает. Факен. Е-спорт-плеер с го-плей фейл на ММ. ха ты первый трое игрок в этом году наверное, на КПММ зашел. Русик регулярно, по-моему, заходит уничтожать ММчики. Сейчас два управляю, калаша да. есть. Досик и два калаша, ребят. Девайте выводы. Два калаша, а он... <свят> <свят> <свят> Давайте продолжать историю. 16-2. Сейчас 16, должно да 16-1. Почему он не убивает халяву на базе? Почему <свят> он выбрал сначала меня? Да, будет Темка, если он чекал. Хорош, молодец. Да Сищи. Это был несложный клатч. Как же он играет, господи, ребят. Смотри, откуда он это знал, ребят? А, а вот это вот вид. <Слыш> спасибо за молодую игру, давайте удачи. Прокачался. Есть, есть, есть. Ладно, друзья, всем большое сп сп спасибо, кто смотрел этот ролик. Спасибо, что позвал покатать на своих серваках. Да, тебе понравились Сабишок, сервера? Мне понравились, да. Молодые люди, сейчас на стриме до Доси будет реклама Сабишока. Поэтому, если вы не знаете, где найти Сайшок, у него на стриме. Ссылка на его стриме я оставлю в описании, он реально роффин чел. А, посмотрите на него, ну уже все, это уже смешно. Ну, он... Его харизма это просто забей. Ребят, а, спасибо большое за. За просмотр. Напишите в комментариях, с кем я сыграю в следующем. А я ушел. Всем пока. Ждите нов новый ролик. Ну, не забудьте подписаться на этот канал. Красная кнопочка. Ну, это для тех, кто новенький. Пока.